Исследовали почерк убийцы из колледжа в Керчи. Чем отличался от сверстников подросток, по чьей вне погибли 20 человек? Расследование программы. Любовь, бриллианты и даже похищение возлюбленной. Расскажем историю, достойную оскароносной криминальной драмы. Кто стоит за громким расстрелом бизнесмены из Подмосковья? Сообщник убийцы начал давать показания и назвал имя заказчика. Кадры крупного пожара. Пламя может переброситься на рынок. Вокруг все в черном дыму. В эфире экстренный вызов студии Елена Крайп. Здравствуйте. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых заветных событиях этого дня. По всей стране люди скорбят по жертвам керченской трагедии. Несут цветы и игрушки к мемориалам. Зажигают свечи. Соболезнуют родным и близким. Выстрелы и взрыв в политехническом колледже унесли жизни 21 человека. Более 50 пострадали. Тех, кто получил самые тяжелые ранения, сегодня спецбортом доставили в Москву. Как стало возможным массовое убийство? И почему 18-летнему Владиславу Рослякову выдали лицензию на оружие? Репортаж Александра Савенко. Женщина плачет, погибла родственница, еще одна рыдает, не стала племянницей. Молодая девушка молчит, потеряла подругу. Здесь кого не возьми, утратили едва ли не самое ценное. Что именно, не говорят, молчат. В сторону колледжа стараются не смотреть. Здание будто злым художником вырвано из апокалиптического пейзажа. И перенесено сюда, в центр города. Разрушенный фасад, кто-то подметает осколки. Время остановилось, и только студенты бунтуют. Мириться с тем, что видят, глаза не хотят. какой может? Психическое просто, просто расстройство. Очереди у станции переливания крови, шоу под крики. Многим нужно помочь, готовы дать все до последней капли. Пароль один. Меня зовут Ярослава. Я во время всего этого находилась в... Керченском политехническом колледже. Этих кадров еще никто не видел. Колледж поздняя ночь. Тьмо заряют цветовые пушки в ярких лучах. Силуэты экспертов и криминалистов Посреди столовой воронка. Диаметр полметра. Здесь был ад. И пока преисподняя не успела остыть. В прямом смысле горячие следы фиксируют специалисты. Все для того, чтобы узнать, что за бомба, из чего сделана и как ее удалось привести в действие. Страх и паника глазами тех, кто был там, бегут вперед к лестнице. Стучат кабулки, девочки, тише. Туда нельзя, между пролетами лежат тела. Давайте через окно, Юля, через первый этаж, через окно. Тихо, тихо, тихо. Тише, дети, он может услышать. Для него все одно, кто не спрятался, тот и виноват. Выход, прыгаем через перила. Больно. Нет, не нужно обращать внимания. Только бежать без оглядки. Прочь подальше от колледжа. За спиной еще слышны выстрелы. Когда взрыв произошел, мы просто повернулись. Была тьма, пыль. Владислава Рослякова нашли в библиотеке. Он покончил с собой. Ружье так и осталось в его руках. Итак, главные вопросы, на которые следователи пока ищут ответы. Как молодой человек пронес арсенал в колледж предварительно? Чтобы не привлекать внимания, Росляков зашел в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж. Там направился в туалет, переоделся, расчехлил ружье и пошел убивать. Первый Особый интерес вызывает оружие. В нашем распоряжении оказалась выписка из журнала «Оружейного Магазина, в котором 8 сентября Росляков покупал боеприпасы. Взгляните, 150 патронов, 12 калибр, картеч. работники еще подумали, такой молодой, учебный год только начался, а уже засобирался на охоту. Он прошел официальное обучение, насколько я знаю, которое дало ему право на пользу ношение хранения. Ну, здесь, как бы, по закону ничего он не нарушил. Если вот по. Идти шагам приобретения оружия. А вот и кадры. Росляков в черной байке с рюкзаком на плечах оглядывают стеллажи. Ждет, пока продавец ответит ему упаковки с патронами. Спокоен, передает деньги 13 500 рублей. Забирает сдачу, расписывается. Торговец помогает сложить товар в сумку. Хороший клиент. Этими боеприпасами молодой человек убьет 20 человек. Глухой хлесткий звук. Это турецкое ружье, Хасан Эскорд. На крупного зверя. Высокая скорострельность для самозарядного тяжелого арсенала. Такое используют, чтобы убить жертву наверняка. Вот росляков с этим же оружием наперевес. Комплект стоит минимум 300 тысяч рублей. Откуда деньги у бедного студента неизвестно. Выясняется. Взрывные устройства на фото содержимое рюкзака Руслякова. Что-то напоминающее тротиловые шашки, перемотанные скотчем. Скорее всего, на них навешаны поражающие элементы. Бутылка, вероятно, с зажигательной смесью. На территории колледжа найдена еще одна бомба который Душегуб не успел привести в действие. Специалисты НАК подтвердили. Злоумышленник взял чертежи изготовления своего из интернета. Но тогда где он раздобыл компоненты? Проведены обыски в жилых помещениях, принадлежащих родственникам подозреваемого, а также в съемной квартире, в которой Росляков проживал вместе с матерью. Изъято предметы, имеющие значение для расследования. И, наконец, почему Владислав Росляков устроил стрельбу? Ни о предсмертных записках, ни о требованиях, ничего не известно. Его одногруппники говорят, был тихоней, хотя кто-то слышал, грозит всех убить из-за ненависти к преподавателям. Бабушка убийцы твердит только одно. Не любил общаться, больше отмолчился, был сам по себе, потому что родители развелись и ему видимо не хватало внимания. Он так быстро уходил, что с ним хорошо, о чем-то поговорить невозможно было. И был разговорчивый Замкнутый, это подтверждает соседка отца Рослякова. Отпрыск редко навещал родителей. Оказывается, тот больше времени уделял пьянству, а не воспитанию сына. Что я скажу, только отец выьянил все время. Когда пенсию получал, выпьет, он же на второ... Какая группа инвалидности у него, не знаю какая. Ну, вторая. Ну, он же не совсем. А еще раз Ростякова причисляют сумасшедшим маньяком, Но тогда как он официально получил разрешение оружие и прошел осмотры, в том числе и врачей? Ответы на эти и другие вопросы даст посмертная психолога психиатрическая экспертиза личности, которую проведут уже в ближайшие дни. Александр Савенко, Максим Горячий, Фэкторный вызов.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 а значит, открытым остается главный вопрос, почему, если такие выводы может сделать, по сути, посторонний человек, странности в поведении Рослякова не замечали в его окружении. Ни мать, ни школьный психолог, ни друзья, ни преподаватели. В итоге это и привело к такому числу жертв. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.